Папа, Симплрокет 2 вышел, купи мне, пожалуйста. Ладно, ладно, куплю. Ура! Вроде нормально получилось. Ну ладно, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Также хочу напомнить, что эта музыка, которую вы слышали, моя собственная, я ее сам сочинял там, и сделана она была на отечественном музыкальном редакторе SunVox. Ссылочка на него и на саму музыку будут в описании. Ну, спасибо за просмотр. А с вами был серый амалгеймер. До скорости!